Что ж, ну, пожалуй, самая читерская граната на сегодня, это все-таки вот это. Всем привет, остальным здравствуйте, в этом ролике я покажу вам топ 10 самых читерских смоков на карте Дэймираж. Сразу нужно уточнить, что все смоки, которые будут бросаться в этом видео, будут на 64 тикрейте. Поэтому, если вы играете на фейсите, то эти смоки вам, скорее всего, не подойдут. Если вы не знаете, в чем разница между 64 и 128 тикрейтом, то вкратце расскажу. Если вы кидаете гранату с места, то разницы в 64 и 128 тикрейте нет. Если же вы кидаете гранату в прыжке или в движении, то тогда Разница будет. Почти все гранаты в этом видео будут брошены в прыжке или на ходу, но есть и те гранаты, которые мы будем кидать с места. И если вы играете на 128 и хотите и хотите научиться кидать такие же гранаты, то либо вы сами можете для себя поискать примерно такие же, либо же вы можете написать в комментарии, я найду все эти гранаты на 128 тикрейте за вас. Ну что, мы начинаем, и начнем мы за сторону террористов. То бишь, смоки, которые я сейчас буду показывать, оптимальнее всего кидать именно за террористов. И первые два смока будут являться фейками на Аплен. Мы будем кидать их из Апсов и первый смок, который я вам покажу, мы можем кинуть практически бесшумно. Нам достаточно встать сюда, навестись на вот эту вот антенку посередине, посередине вот этой вот палочки и кинуть его в прыжке. Также после прыжка мы можем сделать стрейф право и залезть сюда, следовательно, звука от прыжка не будет, и мы кинем его практически бесшумно. Ну а этот смог в свое время прилетит чётенько над джангл. И не оставит за собой никаких дырок Ну, ладно, какие-то все-таки оставят. Что ж, следующий смок У нас будет на стейрс Из вот этого вот угла Этот смог мы не сможем кинуть полностью бесшумно Нам придется все-таки сделать звук падения После прыжка, потому что нам некуда отсюда уйти Мы становимся в этот угол Наводимся на самый верх вот этой вот антенки И также кидаем его с помощью jump throw. Но если у вас нет бинда на джамп-троу Обязательно посмотрите мой ролик Про обязательные бинды, которые вылез по подсказке Справа сверху Что ж, я думаю, все знают вот эту вот гранату, она летит в окно Кичина. Но все ли знают гранату, которая летит на дверь Кичина? Я думаю, нет. Поэтому сейчас я вам ее покажу. Вам нужно оставить на эти мешки с мусором, упереться в эту деревяшку и навести свой прицел вот между вот этими вот пятнами. Вот сюда. И кинуть ее с помощью джамтроу. Тоже, в принципе, на этом смоки за сторону террористов закончились, потому что я думаю, что все знают дефолтный раскид на А. Если же вы его не знаете, то есть очень много информации об этом в интернете, и вы можете спокойно ее посмотреть. Сейчас же мы переходим за сторону контртеррористов, то бишь, эти смоки лучше всего кидать именно за КТ. И первый смок у нас будет бросаться с КТ, и он будет лететь в палосы. Я думаю, у всех была такая проблема... Что вам нужно кинуть смог в палосы Но как это сделать с китай? Если вы кинете смог вот так, он оскочит обратно Или даже если упадет, то упадет как-то криво Будет какой-нибудь просвет Легче всего это сделать, уперевшись в эту стенку став так, чтобы вы видели совсем немножечко от буковки А Навестись чуть-чуть выше стерса Начать бежать и нажать кнопку Jump Throw Еще один способ кинуть смог в палосы У нас будет для игроков на Б, которые будут перетягиваться на А. Если же вы перетягиваетесь с Б и у вас осталась граната дымовая, вы можете встать вот в этот угол около китчена, навестись на правый нижний угол этого окошка и кинуть гранату в прыжке. Она пролетит четко в палос. Что ж, со смоками на палос мы разобрались. Теперь нам нужно научиться кидать гранату в КТ. Ведь я думаю, у каждого была такая проблема, когда вы бежали с респауна и не могли кинуть смог так, чтобы он закрывал полностью всю арку. Сейчас я вам вот такую гранату покажу. Что ж, когда вы бежите с респауна, вы можете встать напротив этой деревяшки. Можно стать чуть правее, чуть левее этой деревяшки, сильно роли это не изменит. И здесь мы можем видеть вот такой вот небольшой выступ на этой крыше. Нам нужно на него навестись и кинуть гранату. И сейчас я покажу вам гранаты, все из которых будут лететь вот сюда. Зачем они нужны? Они нужны для того, чтобы вы могли с легкостью занять Б обсы и оставить только лишь одного игрока на Б. То бишь, после того, как вы кинете вот сюда смог, вы можете вот эту область выжечь молотовым, а вот эту область попытаться прострелить через деревяшки. И спокойностью занять эту область и контролить b обсы. Итак, самый первый и самый быстрый смог в Б опсы у нас находится прямо на ката-спавне. И тут есть небольшие сложности с тем, чтобы выкинуть. кинуть. Этот смог, причем, можно будет кинуть как 64-го, так и 128-го декрета, потому что здесь нет точных ориентиров. Когда вы начинаете бежать, вам нужно упереться в эту стенку, то бишь делать как бы вот так. И когда вы будете бежать, вам нужно навестись достаточно высоко, примерно на вот этом вот уровне, и чуть левее вот этой вот башни. То есть примерно вот так. И когда вы бежите, просто кинуть эту гранату. Она вот так полетит, ударится об невидимую стенку и упадет вот сюда. Это самая быстрая граната, которая может прилететь вот сюда, потому что она кидается с самого начала. Давайте кинем ее, как будто бы вот мы только что отреспавнились. Эту гранату я советую вам немножко потренировать, потому что с первой попытки и даже с десятой у вас может в теории не получиться. Видите, как она вообще сейчас криво улетела. Но ну, а если вам нужна максимальная точная граната, то да, то сейчас я вам ее покажу. Вам нужно стать вот сюда, навестись чуть левее этой башни и просто кинуть. Она ударится об кондиционер и упадет максимально глубоко. Также, если вы смотрели мой предыдущий ролик про читерские позиции, то с этой позиции, которая была в том ролике, также можно кинуть эту гранату. Вам нужно навестись примерно вот настолько правее этой вот антенки. Также вы можете кинуть эту гранату вот отсюда. Ориентируясь по вот этому вот пятну и уперевшись в этот угол. Ну и последняя бонусная граната на сегодня Будет лететь точно так же туда Но будет выполняться немножко по-другому Если вы бежите на Б Чекаете пропрыгом и никого не видите То вы можете упереться в этот угол Нацелиться достаточно правее этой антенны Примерно вот так И просто кинуть гранату Тогда она прилетит ровно туда же И вы сможете с легкостью занять биопсы Потому что вы уже знаете никого нет. Что ж, на сегодня это все смыки, но если вы хотите увидеть еще разные банки по типу флешек и молотовых, то обязательно пишите в комментарии, ставьте лайки, потому что я знаю их немалое количество, и вам они явно понравятся. Ну, а на этом все. Благодарю всех за просмотр. Всем пока, а остальным до свидания.